Вот поднимаюсь по дорожке наверх, по дюне, которая ведет всех, и меня в том числе, к морю, на самый-на самый берег. Народ движется туда и сюда, одни уже нагулялись, а другие только-только гуляют. Воздух свежий-свежий и снежок. Белый сегодня еще не успел растаять и не успел испачкаться. И малышата, и саласки, и взрослые, и даже там впереди собачка есть. Так мы потихонечку все поднимаемся на дюнку. Сейчас, через пару минуток, я до дотепаю до спуска. Я просто боюсь упасть, потому что скользко. Столько раз уже приходилось падать. Обувь сегодня неподходящая, а другой никакой нет. Я даже не заметила, что зима придет, а носить, то да, чтобы ходить, гулять к морю, под дюном, подходящей обуви нет. Одни кроссовки, никаких ботиночек, да и у нас и магазины-то все закрыты. Ух! Сколько здесь народу скопилось, даже не ожидала. Детки по юном там ходят с саласочками, молодцы. Вообще, люди ничего не боятся, всем этот вирус как до лампочки фиолетового, что ли, как молодежь высказывается вообще-то на севером воздухе. Кому нужны эти маски? Да никому. Ой, красотуль какая впереди меня. В оранжевом комбинзончике. Такой красивенький. Боже, мордуля такая. Какой-то мини-шнаутер. Не знаю, как это называют. Это шнаутер у вас, да? Спасибо. Можно я его сниму? Прелестный. Спасибо. Вот так. Вот и уже почти море. Зайду-ка я с этой тропиночки и пойду по снежку. Здесь не так скользко. Можно жлютнуться вполне. Ай, приятно, что народ вышел, отдыхает, гуляет. Сегодня воскресенье. Чудесно. Все хорошо. И руи так много вижу. за все выходные за целый месяц. А еще приятнее видеть, что дети. Много детей. Боже, это просто замечательно. Ну вот, сейчас я дойду до полоски моря и тогда закончу вам рассказывать про сегодняшний день 10 января 2021 года, потому что руки начинают мерзнуть. Вот здесь вот летняя переодевалка стоит С лета Никому не нужно Волны сюда не доходят Хотя бывает очень высокие приливы Просто буквально почти У самой переодевалки О, Смотрю на море И я там вижу впереди Идет какой-то Корабль они называются эти корабли, которые сухогрузы возят, или танкер. Отсюда не видно. Так еще осталось пару метров. Вот, буквально пару метров. Руки совершенно опеченели уже. Так вроде тепло, а тут же ветер. А когда ветер, тогда сразу чувствуется зима со своими особенностями. Ну вот, вот оно море. Балтийское море. Лепойский берег. Вот. Поворачиваюсь направо. Вот, и налево. Всем привет, кто увидит мой ролик. И удачи!